Экспертные беседы с Турбанжур. Меня зовут Лена Цыганок, я руководитель агентства Турбанжур. Со мной сегодня супер-пупер команда экспертов у Татьяна и Александра. Всем еще раз здравствуйте. здравствуйте. И у нас сегодня, мне кажется, очень актуальная тема. Мы говорим об отдыхе, с семьей, э, с детьми родителей. Но все же мы выяснили о том, что родители хотят тоже отдохнуть. И папы, и мамы. И все-таки у них, скажем, да, немножко. Не немножко, а значительно, скажем, отличаются пожелания к отдыху. И мы провели такие, скажем, исследования, статистику, как же хотят отдыхать папы, как хотят отдохнуть мамы. Советовали со всей сетью, со всем И у нас выбирали очень много среди отелей, потому что Турция славится своим отдыхом с детьми. И выбирали среди, ну, изначально это, ну, вот правда, тысячи отелей, которые могут попадать под этот параметр, под эти параметры. Выбирали топ-32 отеля и остановились все же на трех. Первый у нас был Альва Дона в Волт Кемер, а второй? А второй Бельвиль. Бель папилон Пап бель Бельвиль. Напомним, что папилоны есть несколько, потому нужен именно Бельвиль. Ну и, конечно же, как без Белека, потому что Белек, в общем-то, славится отдых с детками. Да, Белек это самое такое считается комфортное, потому что там песчаные пляжи, мелкий песочек, красивый, поэтому и, конечно, в данном случае, если мы берем папилон Бельвиль, это его шикарная зеленая территория. Вообще скажу, первым делом, когда ко мне приходят туристы запрашивать вот детский, ну, для детей отдых, направленный uh -huh. на деток, я стараюсь подбирать вот зеленую территорию. Потому что из города в город ехать нерезонно. Вот, поэтому... Папилон Бельвиль в этом, э, в этой сфере, он просто шикарный. Мы когда я была в этом отеле, мы когда заехали на территорию, да. я ходила просто, ну, кстати, этот же отель построен э, э, в такой парковой зоне, ну, парковая. С 65-го года там начали вот весь билег э, расстраивать. расстраивать. Вот эти, mm -hmm. Да, поэтому там очень много. Сос... Ну, есть, а деревья, они как раз ну, не трогают они... при постройке отеля. Да, да, не трогают. И чем классно, тем, что есть деревья, есть тенек, поэтому в самую жаркую пору лета можно спрятаться. Я тебя вот. понимаю, потому что когда тоже заходила в этот отель, ну, то есть просто какая-то такая атмосфера, уют, сразу да, комфорт. Да, такой, да, вот приезжаешь, и вот прям какая-то, не знаю, теплая атмосфера, вот, и что по поводу, классно, мы когда зашли, там просто нас сбил на повал этот э, аквапарк, там же есть в чем фишка, вот если вы такие же любители, да, как и ваши дети, вот вам в этот отель, потому что, мало того, что мы там поговорим сейчас по поводу, чем займутся дети, но, для родителей там тоже есть аквапарк, то есть взрослый аквапарк. Вот, Поэтому, честно скажу, когда у меня был сын помладше, я тоже с ним в лазейки эти заходила под, под, под предлогом. Да. Да, что, да. Что, что я переживаю? Да. Поэтому очень часто тоже спрашиваю, для взрослых аквапарк, вот тут есть и для взрослых, и для детей. Очень классная зона, вот, как сказать, там есть даже, я не знаю, какой-то kids-club, kids-land, наверное. Вот эти домики, что сейчас, не знаю, показываются, да, там получается... Можно на прям... большой их экран. Чтобы было Прям видно, да. домики идут, между домиков, вот сейчас не, не показывается, там тент, то есть там тенечек. Вот это и очень в этих классно. домиках, да, вот в одном из домиков там просто как мини-клуб, в другом домике там идет как детская комната, там для матери и ребенка. Вообще же в Бельвилле есть четыре категории мини-клубов. Первый – это от года до трех там, где дети могут находиться с мамой, это, допустим, вы на пляже, стало жарко, или там начал ребенок конючить, там что-то, или надо переодеть, или захотел спадки, вы можете э, подойти, чтобы не идти прям в отель, вы можете зайти в эту комнату и бесплатно воспользоваться кроваткой, там стоит, э, я, кстати, давала фотографии, сейчас должны показать, будут, будут. Да, там есть прям кроватки, стоят кроватки, чтобы дети могли днем, вот, на дневной сон поспать, там есть курс кухня с блендером с микроволновкой с чайником вот, там, э, ну, то есть, вот именно. Можно не тем, переживать, что... то есть не мама, да, да, может... да. И мама может спокойно, допустим, раз отошла, положила вот эта кухня, положила ребенка, покормила, и все, не надо идти в номер или там на кухню. Это ну, очень ну, ну, когда мама тоже, скажем, чувствует комфорт, она, да. конечно, тоже, скажем, и отдыхает в том числе, конечно. Как бы, да, да. Э, также можно взять э, и нянечку, допустим, если мама там увидит, что ребенок конючий да, э, нянечку взяли. Кстати, нянечка стоит 10 евро в час, и вечером там, по-моему, 30 евро. Вот можете взять нянечку, и эта нянечка будет как бы с этим ребенком, пока он спит вот будет, угу. э, им будет ним заниматься. Кстати, там же, по-моему, вот эта вот вся зона, где мы говорили, аквапарк, вот это вот все очень близко расположено к пляжу, Совсем? что очень классно, да, но, вот, и... то есть очень близко. Да, можно, грубо говоря, ребенок покупался в море, что-то надоело, забежал. За... Но тем более, если все-таки мы говорим о более где-то старших детках, то очень часто тоже где-то разрешают уже родители ну, передвигаться Самому, самостоятельно. Конечно. Тем более они там подружились там с кем-то, и компания, вот уже компания да. да, и одно дело, когда очень часто бывает, аквапарк где-то выносят на ну, вот Ой, за, да, за да, территорию да. сбоку перед въездом ты переживаешь там может машину уже где-то далеко а нет так да. даже и не пускают, не это пускают родители да. или на пляже или живут в парке да. то есть это неудобно да, а так это близко то есть Очень в общем то если близко, детки да. старше вы уже им позволяете передвигаться по территории отеля реально это удобно потом э, то есть от года до трех потом идет от четырех лет до семи там вот э, наверное самая такая интересная э, этот не клуб, самое интересное, потому что там им разрешают вот, актерские способности. Вот, как вы говорили, Кстати, в Эбадон, да. Да. <смех> вот там есть и на сцене, и там всякие, не знаю, конкурсы. Э, вот, туристка рассказывала по... был такой конкурс, не конкурс, это все-таки было какое-то задание, наверное. Э, называется «В пошуках динозавра». Значит, они там, да, целая команда, целая толпа детей, они начинают искать сначала яйца динозавра. Вот они ищут, там дают карту, дети эти там смотрят, ага, вот там карта, там динозавры. Они бегут, ищут в кустах, там что, ну то есть роди... детки помладше с ними родители тоже там ищут, ищут. детки, э, то есть помладше, постарше uh -huh. уже сами. Вот нашли яйцо, все, ура, нашли яйцо, достают, в этом яйце еще одна карта, побежали туда искать, там нашли, допустим, да, все там в третьем оказывается там, надо найти э, кости динозавра на пляже, на пляже огорожен территория там где вот закопаны вот эти вот кости они начинают рыться датка вы представляете вообще вот это детям я только хотела сказать мне кажется что иногда родителям хочется релакс но иногда вот такой вот активный если так завлечет вот анимация такие завлекаловки делать ты честно впечатление то просто не захочется лежать просто звездочка на пляже захочется какие-то активности ой ну я просто рядом. Ну, вообще-то <смех> я помогу хорошо поезжать. Отойди сюда, я сама найду. <смех> вот, и там потом, значит, они нашли эти кости, идут к этому динозавру, и там динозавр, динозавр раздает конфеты. Вообще Эмоции супер. Мне Эмоции, да, переполняет. Она тоже рассказывает с такими эмоциями, что, ну, классно. Потом, Потом, что еще? Скажи, а до скольки можно вот так вот сдать ребенка и как бы и ребенка пристроить и себя, если что? До скольки работает активная анимация? О, активная анимация там поделена. Там идет с до скольки в... по времени? А да, вечером. Вечер... Да, вечером там идет до 23 часов. То есть можно до 23, да, там посмотреть в кинозал. Вот если мы говорим уже о вечерней анимации, да, там получается идет дискотека потом тоже автопати причем у них такие называются называется автопати и потом можно вот на зал посмотреть слушай, ну, слушайте, мне кажется это на самом деле сейчас вот отели заботятся настолько об этом потому что когда вот раньше было там до 6 и на самом деле не то что раньше сейчас во многих и других отелях да. там до 6 например работает этот мини клуб получается вечером все уже дети идут на ужин с родителями то есть понятно вечерняя какая-то анимация ну то есть и все родителям хочется может где-то посидеть и где-то на баре пообщаться то есть да как-то еще провести время ну в общем то не в 9 же шти ложиться спать то есть а детям ну как-то так скучновато ну мягко сказать я хочу уточнить что там идет сейчас если я постараюсь найти раньше было не знаю как сейчас там получается тоже по времени то есть там по моему до 5, и вот с 19 и до 23 ну то есть как раз это то время когда действительно надо забрать вот, такие вот, работает с 10 до 5 и в течение дня в течение дня из 19 до 20 это как раз перерыв да, да да как, как раз, раз поужинать с детьми и вообще спросить как день прошел это, это знаете какой отличный вариант пока дети у нас до 23 заняты родители могут и романтический ужин устроить и сходить на романтическую прогулку по территории Но а это... ребенок под присмотром у нас да да и кстати можно ну вот действительно с 19 да уже начинается то есть да. очень часто еще э, аля карта то есть да когда хочется в аля карте посидеть действительно получить романтику да. то можно с ребенком перекусить в основном ресторане покормить то есть, да, и уже себе устроить такой романтический ужин с бокалом вина или, в общем-то, чего вы выберете. Просто отлично. Да, потом... уже все Саша, обращайся ко мне, я тебя забронирую. Если честно, я уже подумала, то есть, ну, как бы у нас забронирована Италия, но я уже хочу вот с динозаврами, квест, то есть, вот у нас как бы это Ева будет в восторге. Потом идет юниорский клуб, там у них свои фишки, то есть юниорский клуб. Клуб, э, с 8 до 12 лет там уже и PlayStation разрешает там уже тоже и телевизор там у них какие-то свои там какие-то фишки то есть юношеский и уже идет юношеский клуб там уже и стрельба из лука там уже какие-то соревнования вот на уровне юношей да серьезные вот он как раз тоже работает до 23 часов что еще хотела? Но стоит отметить по рейтингу я как раз посмотрела. То есть на топ-хотлосе это 4,71. То есть мы подготовились. то есть Действительно, перед тем вот, дискуссией были, мне кажется, такие перепалки, каждый тянет в свою сторону. Давайте этот отель, давайте этот. Вот у меня отсюда вернулись. То есть, такие, скажем, практически бои были. Какой же отель вам сегодня предложить? Потому не зря мы выбрали Папилон Бельвель отель достойный для отдыха с детьми, и чтобы родители отдохнули. Тань, давай посмотрим по ценам. И у нас еще по вопросам, то есть, да, то мы рассказываем о а, в общем-то, какая стоимость по данному отелю. Если вы нас смотрите в прямом эфире на сайте Hot Tour, цены сейчас есть. На определенные даты мы их подбирали. Ну, понятно, могут быть ваши даты, на когда вы хотите отдохнуть, на какой период времени. То есть, в общем-то, можно уже запрашивать отдельно их по номеру телефона. А у нас идут на, на июнь, по-моему, да, мы готовили, когда да, уже да, каникулы да, да, да. начинаются. Значит, папилон Бельвиль на 7 ночей 1890 долларов. Это на сколько на два человека да, на 2. евро наверное. у евро нет. я нет. еще не привыкла да, да. И... это 7 ночей вылет из киева ультра да. все включено конечно да. и если мы берем два взрослых и ребенок примерно там 70 лет на 7 ночей 2 7 8 7 7 8 лет но ну, пускай будет 7 лет, ну, а, то 2020 евро это на 7 ночей. Но опять же повторимся, то есть у нас буквально сколько получилось, 200 с хвостиком евро доплата за ребенка получилась, да, правильно? Да. То есть в общем-то то, что выгодно в таких отелях ехать с детками, и опять же, если чем больше дней, то в общем-то доплата, как правило, где-то такая же и сохраняется, и это угу. более Лен, удобно, хотела да. еще сказать, да. вот э, я люблю вот эти вот ковыряться, да, я сказать, минусы, в вот, э, в этом отеле все-таки хочу сказать вот телезрителям что да не все так красочно и тут есть минусы а, минусы это старые номера вот староватые есть такое я туристов предупреждаю что здесь просто бомбовое, просто даже вот но ну, сами туристы у меня были они говорят э -э, прилетели говорят боже мой номера конечно убитые старые я говорю подождите вы анимацию посмотрите все под конец отдыха уже все было супер поэтому туристы которые туда летят будьте готовы к тому что будут номера уже немножечко подуставшие но но я же забыла сказать основное да -да -да Давай. в этом году была реновация то есть была реновация в отеле с зимой 2018 года поэтому 2019 года должны вот уже быть сейчас да будет лучше есть такие номера которые вот уже реновировались а Ладно. какие это? Uh, как называется, я uh -huh. сейчас скажу, комфорт клаб Mm -hmm. вот, но ну, кажется, Тань, стоит отметить о том, что в принципе все номера, все отели, которые идут холлед и виноч, то есть такого бунгального конечно. типа, вот, ну не знаю, с чем это связано, но они как-то всегда номера а проще, нет, нет. чем и, если и мы вот говорим... Вот отметьте мы... тоже, нет. когда такая территория, такой добротный отель, он отель этот 95 -го года, то есть он уже такой устаканенный, такой вот там все... Ну по территории, это уже не да. чувствуется, что он 95-го года. Это столько Только лет. Ну, как бы, да, такие да, более, да. Ну, я да. хочу сказать наоборот, что когда вот чем старше отель, тем лучше территория и пляж. Uh -huh. То есть сейчас уже, если мы смотрим новые отели, уже я э, там смотрю обязательно, какая линия от моря, потому что сейчас, ну вот, идут только uh -huh. вторые, если uh -huh. новые. Вот здесь классная территория. Но вот такой один нюанс по отелю: да, то, что старовая колонка. Но, кстати, но да. Да, есть категория номера комфорт. Которые вы можете забронировать, то есть и знать, что у вас будут реновированные номера Точно. в этом году. Да, скажи, что у нас по питанию? по ультра. питанию ультра все включено да там причем есть для детей вот у меня кстати вопрос как раз по да, питанию давайте. тоже может ты как раз тоже на него угу. ответишь а какое питание для младенца предусмотрено как раз вот ну как бы это беспокоиться мамочки тоже вот очень важный вопрос по питанию конечно. вот и если в номере чайник да конечно чайный набор есть у меня тоже фотография была и не давала значит чайник стоит кофе чай все это есть то есть вы можете, допустим, взять с собой какие-то смеси, если это вообще, то есть груднички, да, мы говорим про таких маленьких, mm -hmm. про детское питание. Да, и вот про вот. баночки. в баночках вот спрашивают. Баночное если... питание, ну, это уже немножко другой Лучше, уровень. уровень, да, это уже надо доплачивать за такое, вот, но там есть... А ну, кстати, если, если кому-то нужно, то мы знаем, в каких отелях есть баночное да, питание. Да. Я просто хочу сейчас рекламу давать. Есть там йогурты и детские каши сухие. Я не помню, какое название. Ну, то есть, наверное, их... Какое-то турецкое, uh -huh. да, неважно, но это есть, то есть смеси вот эти Скажи там. еще два слова про пляж, потому что мы его как-то вообще упустили и, в общем-то, будем уже заканчивать. Да, про пляж, пляж тоже делится, там есть а, отдельно для взрослых, да, релакс, чтобы детки не трогали, есть для детей, а, вот. Хочу еще сказать, что, может, если выйти за территорию отеля, можно на территории соседнего отеля есть зоопарк, можно туда сходить, платно, конечно, это взрослый, по-моему, 5 долларов, ребенок 3 доллара, то есть еще вот так можно, есть, а там зоопарк очень классный, да, как ДОП. А, что потому, еще? если уже вы готовы, да, и, а возможно остались еще вопросы, потому что эфир не резиновый, то есть, да, да можем рассказать вам дополнительно, поэтому обязательно, обязательно пишите комментарии или звоните по номеру телефона, Татьяна, Александра вам ответят на все ваши вопросы. Потому что мы не все рассказали, то, что вы знаем. Да, ну и до встречи буквально в следующем... В следующем нашем отеле, который мы подготовили топ-3 для вас.